Días, amigos. Сегодня мы разберем и сыграем на балалайке аргентинская танго, спонсор сегодняшнего видео Олег, привет тебе Олег и всем любителям балалайки и танго, действительно почему-то до сих пор я ничего из танго не разобрал, ваши идеи по этому поводу пишите в комментариях или мне на почту или в личку, нотки я взял обычные для гитары, Родригес, можете поискать в интернете, ну а если нужны нотки для балалайки, обращайтесь, пишите, итак, Señoras y señores, el tango de la tangos, la cumparsita. В 4 четыре аккорда и за такта раз и пошла тема. Так вот, 4 аккорда это ну, такая традиция, часто встречающаяся в танго. Если танго идет в ля миноре, соответственно, первый аккорд ля минор, до миля, потом идет соль мажор, седьмая ступень, си, соль, потом идет шестая ступень, для дуфа и доминанта. Пятая ступень судья с 7. При условии, что тема начинается с доминанты. Не обязательно, можно сразу начать. Ну, как хотите. Так, эти аккорды можно упростить, сыграв кварты. И тема пошла. Да? Тему я сделал по второй струне. А ответы по первой. Так вот. Можно важными сыграть можно полными аккордами. Только полными аккордами красивее будет, конечно. и не... Удары играйте не указательным пальцем, а лучше большим пальцем. Будет более такой мягкий звук. Можно так, можно так. То есть пальцы можно поджимать, можно держать ровную ладонь. Тема. Первая часть. Я сделал первую часть, потом вторую часть, потом а, возвратился к первой части. Там еще есть другая темка, да? Ну, не стал ее делать. Вот мне понравились вот эти две темки, основные, да, известные самые. И решил сделать первую, вторую и как бы третью, она же первая. Вот. Вообще, конечно, можно было бы... Вполне играется, хорошо звучит. Ре, Си, со, диас, да? Или ми, Доля. Но ну, я сделал по второй струне, так как-то интереснее. Как будто два инструмента. Да? Значит так. Большая дробь. По большой дроби есть урок Бряцине на балалайке. Или right hand technique. Техник. техник right hand, да? Вот По-английски там написано. Ре, Си, со, Обязательно играйте стаката. Стаката, то есть отрывисто. Нет. А. И ответы 7 Фа ми, фа, ми, ре, ми. И опять большая дробь. Ми, до, ля и. По вторым струнам только. Можно сказать, малая или большая дробь. Главное сделать вот эту трещотку, да? С до теперь. Переходим. для ре фаля Фа-ля. дис Ля-ре. Ля да? Открытые. Ля-ре. Соль-дис. ля Фа-ре. Соль -соль Фа И опять кварта уже. ми миля, ля, ля соля, Просто по открытым строям. Вернусь. Для чего вот эти? Зачем нужны эти удары по открытым струм? Это для того, чтобы подчеркнуть ритм аргентинского танга, да? Вот он, основной, да, и мы его иногда вставляем. Особенно это слышно во второй части, так значит. Си, соль, диэз, ми так. Можно срывом, можно просто повторим срывом Ре, до, си, ля, соль, диэз, ля Фа, ми, ре, до, Я сделал срывом До, си, ля, можно до, си, ля, а можно срывами сделать Фа, ми, ре, до, си Ми, си, ми, ми, до, ля Самое, пожалуй... Известный литмотив из танго, и в каждом втором танго он используется, конечно, фа, ми, ре, до сюда. и доминанта, и тоника, да, то есть самый, пожалуй, известный. Ну, вроде бы тут понятно, да, все. Вторая часть. На тремоло. И только я сразу говорю, ля, си, до, ля си до си до, ля Длинные ноты мы играем на тремоло. Короткие, просто бряц они. ля, си, до, ля". уже ритмизованная тема ми, ре вот, слышите этот ритм опять танго значит, соль диез ми ре, до диез ми, ре и дальше ре, си, си, ля, ля, соль, соль опять подчеркиваем ритм вообще, по идее, там мелодия такая си, си, ля, ля, соль, соль си, фа, фа, ми, ми. Да, и длинная нота соль дез. Все, но чего-то не хватает, поэтому Сисиля ля соль соль с фа Можно сыграть просто ударами, а можно сыграть и переход на вторую часть второй темы второй. Вторая, вторую половину второй части, или вторую тему. Так, ля, соль, диез, ля, си, до, си, до, ре, ми, ре, диэс, ми, соль, диэс. И пошла вторая половина. Можно сыграть одинарным пиццикатом вот этот пассаж. Да? Вот здесь сложненькое место, потому что ми, ре, диэс, ми, соль, и потом надо сделать скачок на на миля ми вот вместо этого пассажа вполне себе подходит просто удары по открытым струнам но обязательно короткие да прижимайте их же самое ля си силя си, си, и фа ми. Фамилия. Открытые струны Фамилия. Но тут уже до диез Ля, ля, соль, соль, фа, фами, Кстати, то же самое Я там пассаж сыграл Ре, до диез, ре, ми, фа, ми фа, соль, Урок по одинарному пицката тоже есть в давних уроках. Так набирайте. Одинарный на и да. А, можно сыграть вместо этого пассажа просто удары. Ре, ре, ре, ре. ля, ре, Вот это уже темка пошла, да? А, значит, ре, до, ре, ре, фа. Ля, ре, ля. Ре. ре, фа, фа. Ля, ля, соль, ля. Ля, открытые струны. Ля, до, ми. Ми-ля-ля-соль-ля, ля-ля-соль-деся-ля. Ля, ля, ля, ля, До-ми. Большая дробь. И ми-си-соль-деся, ми-ре. Си-до-ля-си-до-ля. Си, Тоже сделал срывами. Си-до-ля. Можно си-до-ля, а можно си до ля Опять у нас доминанта и тоника. И, и переход на, на, глав, о, на главную тему. Ну, собственно говоря, что у нас это если играть без пассажи, да? звучит, в принципе, тоже хорошо, только эти места нужно заполнять. Да? То есть для тех, кто пассаж сыграть не может, играйте ударами, да, пока. А потом, когда вы научитесь играть, одинарный пиццкат и... Обратите внимание, что каждый, каждая новая четверка нот в пассаже Начинается со второго пальца. для соль, ля, То же самое здесь. Ре, до, ре, фа. Ну, здесь ля приходит, да? То есть это тоже один момент такой. И окончание, что я там сделал. Ну, с Можете играть наверху Ой. Си, рей, си, соль. В принципе, можно так и сделать. Первую часть сыграть здесь вторую часть играем потом третью часть переходим на октаву вверх тоже своего рода разнообразие можно и так и так вот мне, мне больше здесь понравилось да? и окончание что у нас значит раз и фамиред до, до сюда. И... обычно там делают доминанту долго затягивают и даже иногда не разрешаются вообще в тонику то есть все, спасибо, до свидания и уходит со стен. Или тоже вариант просто просто закончить в первую долю. Ну как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лос лайкас, дель бала лайкас, подписывайтесь на канал. Принимаю заказы на другие видео, разборы или просто на видео, там топы, например. Кстати, пишите свои идеи по поводу топ. Если нужны балалайчики, подставки, конечно же, ноты. Каждый день новые ноты появляются. Заказывайте нотки. И если хотите позаниматься со мной по видеосвязи, тоже пишите. На этом пока все. До скорых встреч. Ола!